Друзья, мир всем. Кто-то из подписчиков писал. Леха говорит, не забудь вылить воду из баков. Сегодня ноябрь уже, второе, по-моему, или третье. В общем, сейчас хорошо, что у нас есть ну, гидрометцентр. Мы можем узнать, там погода будет холоднее. В общем, предстоящей ночи уже будет где-то минус 15, там 13. До этого я пользовался водой. Вот у меня бак. Значит, видно, да? Тут уже вот лед, уже вот. И в это воды. Я тут какую-то воду себе взял. Значит, и что я сделал? я применил физику я сделал такой шланг ну чтобы в воду не черпать силы не тратить вот смотри вот тут она текет туда и по желобку вот и все так что ну оставлю сейчас на какое-то время она все это будет стекать помаленечку потому что воды много Девать ее уже как бы некуда. То, что мне нужно было, я в бочке уже налил. Уже все. Ну а это вот ну, лишняя вода, что теперь. Так что сейчас все сольем, бак переверну. И как бы до следующей уже весны, до следующего лета. Ну все. Надеюсь, что все это будет целости и сохранности. Так что продолжаем жить дальше. Так, Аргений, все. А где еще одна? Она ушла. Как обычно, одна самая умная Стоит. вон, топор. Привет. О, Привет. Папа, не В, Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. В новой хате. Вот. Вот. Вот. Окошечки а помытые. Стенки покрашены. Евроремонт. Да, Назар? Да? Только что загнали. Ну молодцы. Пойдем домой креться. А Мамашки. Ну, воды назапаслись. Сюда пойдут, смотрите, туда пойдут, там, там Сюда пойдут,